Саламу алейкум, азербайджанская Чайхана, смотрит тебя сегодня с нами чеченцы, авальцы, лесгин, азербайджанцы и владелец Чайханы. Прошлый эфир нам очень понравился, ты за правду Азербайджану. Алейкум ассаламу арамату а баракаллаху фикум, братья с Азербайджана. Сегодня я, мне кто-то из подписчиков скинул интервью, ну разговор Соловьева с неким Рахманом Гаджиевым. Я, я так и не понял, кто этот Рахман Гаджиев, он что-то там, короче, в Азербайджане какое-то агентство, что-ли, возглавляет, не знаю, но он азербайджанец. И я, мне было очень неприятно слушать этот разговор, когда он говорил, во-первых, то, как он вылизывал Соловьева, вообще этот Рахман Гаджиев типичный лизоблюд, просто вот омерзительный человек, этот, Просто даже если бы он не сказал того, что он сказал, а мы бы увидели бы только его вылизывание Соловьева, уже этого было бы достаточно, чтобы сделать о нем выводы, как о мерзительном человеке. Но он провел параллель, знаете, он вылизывая Россию, он провел такую параллель, он говорит, что сейчас, мол, Азербайджан в Карабахе борется с сепаратизмом и терроризмом, так же, как Россия боролась в Чечне, сепаратизмом и терроризмом. Это говорит азербайджанец. Вот это вот самое, что в этой ситуации неприемлемо. Дело в том, что вот те самые, я напоминаю Гаджиеву и, и тем людям, кто, возможно, думает так же, как Гаджиев. Дело в том, что те самые сепаратисты и террористы в Чечне, о которых, которых так назвал Рахман Гаджиев, они вместе с азербайджанцами тогда, в начале 90-х, сражались в Карабахе, те самые сепаратисты во главе с Шамилем Басаевым. Поэтому лучше бы ему было бы придержать свой язык, прежде чем говорить такие вещи в угоду российскому пропагандисту. И даже этот российский пропагандист не согласился с ним, сказал, что не совсем правильно проводить такую параллель, говоря о чеченских террористах, там типа вот они взрывали в Москве, видите ли, дома, там, а в Баку там ничего не взрывали. Тот начал ему что-то в ответ предъявлять. Конечно, версия этих событий Соловьева, она понятна, она именно такой и будет. Конечно, Соловьев никогда не скажет про рязанский сахар, который был подсыпан туда ФСБшниками. Конечно, Соловьев никогда не скажет, что это российские спецслужбы взрывали эти дома. Но Рахман Гаджиев-то должен был знать, что подобные выражения, подобные высказывания для него недопустимы, как для азербайджанца. Рахман Гаджиев -то должен был знать, что очень много из тех, кого он назвал сепаратистами и террористами, проходили лечение в Баку, несмотря на то, что Азербайджан находится в дружеских отношениях так скажем, с Россией. Несмотря на это, на этой территории наши муджаиды находили приют, находили лечение и по сегодняшний день есть люди, которые там проживают. Поэтому прежде чем подобное сказать, нужно было задуматься Рахману Гаджиеву. Это очень неприятный был для меня разговор, как для, как для чеченца. И вообще проводить подобные параллели, это обычно армянская сторона проводит такие параллели, пытаясь преподнести это так, как будто бы жители Карабаха, этнические армяне, хотят того же, чего хотят чеченцы. Но это подлог. Это подлог, это неправда. У нас совершенно разная ситуация. Потому что жители Карабаха не хотят независимости. Жители Карабаха хотят просто быть частью Армении. И это просто интерес армянского государства. И если бы, если бы они искренне об этом говорили, бы, то сегодня вообще не стоял бы вопрос о независимости так называемого Карабаха там, или Арцаха. Мы ведь все с вами прекрасно понимаем, и все армяне прекрасно понимают, что не стоит вопрос о независимости этой территории. Никому она не нужна. Просто это такая уловка, такая политическая игра, что вот якобы не мы пытаемся оккупировать там часть территории, а вот сами люди хотят быть независимыми, это всего лишь игра. А в Чечне это не игра, в Чечне Чечня уже 400 лет борется за то, чтобы быть независимыми, чтобы не быть колонией российской. Совершенно разные вещи. И понятно, когда армянская сторона пытается провести такую параллель, но когда азербайджанский там, активист или я не знаю, кто он там, когда он в эфире. У российского пропагандиста высказывает подобные вещи, это просто омерзительно. Я надеюсь, в азербайджанском обществе дадут достойную оценку его высказываниям И дальнейшая его карьера будет обречена.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 европейские политики начинают говорить э, о проблеме ислама и мусульман, когда испытывают непопулярность э, в своих странах, когда испытывают какие-то проблемы с, э, со своей политической карьерой. Вот э, очевидно, что Макрон, у него сейчас э, кризис в, в его политической жизни, он не популярен во Франции, у него проблемы, навряд ли он